он не отвечает всем требованиям, которые сейчас предъявляются к материалам. То есть его необходимо дополнительно упрочнять. Это один аспект. Второй аспект заключается в том, что те добавки, которые все-таки делаются на заводе, они исключительно импортные. То есть наш проект, в общем-то, направлен в том числе и на импортозамещение.